Начнем с ЖКХ, почему можно платить, почему нельзя. Я говорю просто нельзя платить за коммунальные платежи. То есть один момент, сразу. Если на меня обманывают, вас обманывают, вы будете платить? То есть вам, вас сразу говорю, сразу говорю, вас обманывают. Дайте мне, пожалуйста, деньги. Дайте мне, пожалуйста, ваши деньги, я потрачу на себя, лично, вам ничего не дам. Вы мне заплатите? Нет. То же самое по коммуналке. Все прекрасно понимаете, что никаких услуг нет, мы бабки платим. Но теперь давайте посмотрим, как мы платим. Первый вопрос – затронем воду. Ну, почему воду? Потому что я сам работал начальником водоконнализационного хозяйства и в свое время делал расчеты по себестоимости воды. Так вот, по книгам, по себестоимости, сколько же стоит себестоимость воды? Есть какой-то водозабор. И вот на этом водозаборе как раз вся система очистки, обеззараживания, доставки и так далее. То есть насосы установлены, там люди работают и так далее, и здания. Все затраты посчитали, то есть кубометры разделили на все эти затраты, вот она себестоимость там. А теперь вот она уже наша квартира, плюс водопровод до по городу и так далее. Да? Ну вот тут своя затрата есть, это колодцы, задвижки, вентиля, соответственно трубы и все вот это. Вот она затрата. Но по книгам всегда было до 2000... Ну, последнюю книгу я видел 97 -го года, да, по э, таким расчетам. Есть еще, далее идет стоимость воды, входит это э, сброс. Мы же попользовались водой, идет в канализацию до честных сооружений. На, на частных сооружениях опять же там все это переработка, на иловые поля твердая фракция, и вот она водоотведение. И вот что у нас появилось в 2002 году? Помните, наверное, у -у -у. да? В вот. наших платежках появилось водоотведение. Вот это Помните, наверное, у вас кварплата стала в два раза меньше, да? Нет. Нет. Нам к воде добавили водоотведение. То есть к этой всей системе еще раз добавили вот эту часть. Вы Дважды не парни, а рисуйте это, но вот тогда вы рисуете, это лучше. Нет, не это лучше я руками. А, правили, это по выходит. воде. А. Теперь давайте посмотрим. Вокруг Москвы, я тоже знаю, много ТЭЦов, у нас 4, 4 ТЭЦ, сейчас уже в электроцентрале. Пятый ТЭЦ начинает запускать около города, да? А что его, какая функция? Подача да. тепла и электроэнергии. В первую электроэнергию, да. Теп... В первую очередь. Тепло... В ТЭЦ. ТЭЦ. Теплоэлектроэнергия да. централь. Поэтому тепло электроэнергия. Но в расчеты на электроэнергии на один киловатт заложено все. А вот теперь говорить о ТЭЦ. А как работает ТЭЦ? Ну это грубо, грубо. Это какой-то двигатель, который вырабатывает электроэнергию. Его периодически надо остужать. Как у автомобиля стоит радиатор. А где у ТЭЦ радиатор стоит? Около Есть думаю. градирование. Есть. Но они всегда выключены. Все эти радиаторы вынесены сюда. Вот в нашей квартире нам должны приплачивать. А мы платим. За часть цикла. Да, вот то есть за эту часть цикла мы платим. А потом, ну, если нас мы э, рады обманываться, да, э, нам говорят, давайте, ребята, мы начнем платить ОДН. Общедомовые нужды. А у вас есть общее имущество? Вот если вы берете на... свои сертификаты на э, приватизацию, там написано, право, э, свидетельство на право... Направо. Все. Где там написано ваша собственность? Где там написаны ваши стены, окна, двери? Передачи. То есть, потолки по какие у вас высота. Ничего нет. <связь> Какой-то акт передачи из, ну вот в основном, Кто из муниципальной собственности вам, да? вам. И этих актов нет. То есть, должны быть всегда документы. Вот если вы это помещение взяли, даже в аренду, у вас есть акт передачи, у вас есть... Договор, самый важный договор, да, за что вы отвечаете и как вы будете платить. Все прописано. А в нашем договоре ничего не прописано. Мы платим и платим. Лишь бы платить. Что делают пенсионеры? Они еще устраиваются в очередь. Как только пенсию получили, быстрее-быстрее э, избавиться от своих денег. То есть нет общедомового, общего домового имущества. Соответственно, вы не имеете права платить ДМ. Я сделал маленькую такую фишечку, когда появилась ДН, Но это уже не никогда появилось, а буквально два, два года назад. Я живу в доме, там где у нас один всего подъезд, там такой огромный коридор и бронированная дверь. Кодовым замком, все. И вот когда нам вот эту дверь бронированную поставили, и вот там осталась дырочка такая понизу. Я вот такой стульчик принес, вот такой вот. Поставил, в дырочку попалась, и никто дверь не может открыть. А я сел. Все подходят, говорят, что сидишь? А я говорю, взял дверь, вот эту дверь взял себе в собственность. Теперь за каждое открывание двери платите бабки. Ну, ОДН же я платить должен с чего? Общедомовые нужды я платить должен с прибыли. А где я возьму прибыль, если я дверь не отдам? Все, я сел и... Но правда вот не получилось долго посидеть. Почему? Потому что один не выдержал, я так и, так и сидел на этой, за этой двери. Он пошел и окно выломал и зашел. Же милицию вызвали. И вот этот процесс у меня надолго не получился. Но все это поняли, понимаете, поняли. Школа. Школа, Без, да? Что вот он, ОДН. Если вы, вам приписана квартира, а вы взяли один медлестничный марш. От второго до третьего этажа, да? И все, которые выше или ниже хотят пройти поэтому, бабки собирайте. И, и, и, соответственно, и вы и должны баб. с этой фирмы платить баб. налоги. Вот тогда и платите. Поэтому, вот видите, да, за это мы тоже не должны платить. Но народ платит и хочет еще больше платить. Ну, правительство, то мы же выбирали, да, они тоже заботятся о нас. Но народ, раз хочет заплатить, а давайте ему еще и капремонт впишем. Писали. Вот сегодня у меня есть предложение, давайте еще что-нибудь придумаем, за что нам заплатить. Мы сегодня придумаем, правительство применит. Правильно? А самое главное, все вместе подумаем об этом. Да, мы в главном месте подумаем, как нам рассчитать заплатить денежки. Но я еще хотел бы все-таки затронуть момент, да, сколько же мы за все платим в этом мире, то есть в Российской Федерации, и сколько мы еще должны платить. Работающий человек платит 34% в, в, ой, в социальное страхование, 20% в пенсионный фонд, это уже более 50%. Бухгалтер высчитает 13. Вот вам, пожалуйста, уже, да, 56-58%. Как только мы остатки деньги начинаем. 68%, когда мы остатки денежек начинаем получать на руки, мы везде-везде начинаем платить МДС. Ребята, это же 70-80-90%. В каком государстве столько платят? Богатые столько не платят. А мы сегодня поэтому и бедные стали, что мы за все вообще. заплатили. А ведь смотрите, я еще не сказал, налог не на землю, налог на имущество, налог, квартира. На самом деле в, советском, в советское время квартплата это и есть часть налога. Вы заметили, если у нас денег не хватает, что мы делаем, какой выход нашли? Мы ищем вторую, третью, четвертую работу. Или в кредит. Да, вот тут вот как раз вот если позволите, еще и кредит за затонут. То же самое, но ну, все прекрасно понимают, что ростовщичество это противоаморально против, просто, да, это нельзя. Поэтому, если вы сегодня говорю, если вы уж взяли кредит, так будьте добры, хотя бы не возвращайте. Пользуйтесь. Это же вы кредит. же взяли, это же ваше поэтому если вы взяли не возвращайте но вот здесь вот хоть по банкам по банк я не буду дальше продолжать да вот тут как раз скажу теперь если вы уж взяли то не допускайте хотя бы до суда дело надо вести переписку и тут вот идет процесс по ЖКХ. в первую очередь если вам говорят что это ваши имущество, запросите через управляющую компанию там то хоть куда вы обращайтесь да у нас Пожиреты вот эти есть, куда обратиться можно, и запросить, на чем балансе находится ваш дом. Удивительная вещь. До 2014 года пишут, там был там-то дом, потом чей-то был, какой-то заводской, было передано в администрацию, все пишут. Но вот почему-то с, с ию, июля, июня месяца 2014 года ваш дом снят с баланса. А куда? А никуда. Да запрос, так и не ответили. Стоп, стоп, стоп. Да. Снять Это с баланса не... нету. Это не никуда. Это капремонт это к этому привязка? Простите, не я не, скажу, не говорю выжить? про капремонт, я говорю Существует про ваш дом, да. на чьем балансе он находится он ваш дом. Правильно говорит, он снят с баланса. Снят с баланса. Удачи не да, да, нет, Потом снят с баланса. Нету дома. Дома. Да. Дома. Дома. Дома. На дома нет. Есть кадастровый налог, который ты и я будем платить, вот это есть, а дома нет. Все правильно. Поэтому, смотрите, раз дома нет, за что вы платите, за какое имущество? Сами смотрите, да? Теперь, я хотел бы сказать такую вещь. Раз вот по этой системе нас всегда притянут к суду, то мы должны подготовиться к этому суду. А для этого надо запросить, на чем балансе находится ваш дом. Запросить обязательно копию договора. Многие говорят, у меня есть договор. В вашем договоре, посмотрите, ваша подпись есть, ни у кого нету. А что вы утверждаете, что в том договоре ваша подпись есть? Тоже может не быть, да? Поэтому, а на основании какого договора, да, вернее, протокола, ваша управляющая компания пришла к вам? Запросите протокол учредительного собрания. Вы принимали вообще эту компанию? Удивительная вещь, ну есть. Поддельные протоколы. И когда мы даже через прокуратуру, через МВД требуем провести расследование, они а нет, говорят. В составах преступлений нету ничего. Но, вот, кстати, в прошлом году подготовились к этому делу. И теперь за подделку документов это всего лишь административная статья. Знаете, да? Раньше это было уголовное наказание, а сегодня это административная статья. И то, что по вчерашнему нашему делу, да, да. А, ну, подготовили они это другой протокол, если мы его даже опротестуем, а это административная статья, ну 5000 штрафов мы и заплатим. Ну, может быть, есть. А не будет уже на Украине. Так что я вот все очень быстро все сказал. А, ну еще дальше, да, то, что мы э, самый, самое важное. Не довести дело до суда. Поэтому переписывайтесь и переписывайте, запрашивайте любые вещи. Еще по банку я хотел бы все-таки затронуть 5 минут буквально. да? Что переписываем? С банками также договор, соответственно, все свои выписки, счета, выписку по лицевому счету, выписку по судному счету. Все запрашиваем в основном как бы по одному пункту. То есть... Запросили, получили ответ, следующий запрос, следующий ответ, следующий вопрос. А как только не получили ответ, ФЗ-59 пишите уже, предупреждаете в первую очередь, а потом можно подать в суд по статье по, ну, за нарушение ФСЗ-59 по статье 559 КУАП. Это административный суд. А подбиваться к работал кодекс административного судопроизводства. Да, еще, еще мало? Да нету ее вообще. Нет, Мы здраво, поэтому здраво, поэтому, здраво. поэтому и есть здраво. как бы разговор на самом деле, но он еще не пройденный этап. А, теперь еще раз повторюсь. Нам главное дело довести, не довести до суда. Поэтому переписка, переписка, переписка, переписка. А что можно еще писать? Да что хотите, то пишите. Рассказываю свою ситуацию. Когда уже по Уралсибу нечего было писать, а вернее я только начал писать, но я сразу взял и написал у меня ситуация такая получилась, что с мая месяца я уже был уволенный, а тут где-то в июне, в июле мне пишут, там вот вы должны Я им пишу, что я вот с мая месяца уволенный, денег не имею, возраст уже за 50 лет, работу найти невозможно Вы такой классный, серьезнейший банк России, да, Уралсий банк Вы мне окажите моральную помощь, материальную помощь, перечислите на тот счет определенную сумму для поддержания моего жизненного Полгода тишина. Через полгода опять предупреждение получаю. Я им обратно пишу то же самое письмо. Ребята, вот так и до сегодняшнего дня не нашел работу, так же безработный, еле выживаю. А я вам уже просил раз, помогите все же, что-то перечислить. Я закрою. И еще раз. И так вот продолжалось до э, последнего было в июне 2014 -го года. Еще раз предупредили, я им еще раз это отправил с другими моими письмами, и все. Вот сегодня уже 16 год, два года почти. взять. А, ну, смотрите, есть еще такой момент. Вот Такие мои глупые были. шутки, пожалуйста, не повторяйте. По банку Тиньков брал в 2012 году кредит, вернее, не кредит, а по карточке обналичил деньги. А как раз меня с мая уволили, деньги потратил, и получать вообще нечего было. Просто позапрошлом году уже тишина вот столько лет стояла, а тут интернет открываешь, да, там банк, бери кредит, банк, бери кредит. Ну, думаю, да, я же у вас взял, а вы мне присылаете. Ну, да, еще раз взял, заявку написал. И понеслось. Они мне один за одним, один за одним. Потом Растали выносят один. против меня заочные решение. По судам отбивался, отбивался. Ну, вот сложность. Поэтому... Второй да. раз не надо напоминать. Да, оно же не воняет. Ну пусть оно лежит там. Зачем вы его ковыряете? Никогда не писать повтор. Никогда. Так что я все.